Две таблетки, 31 участник А что я должен конкретно послушать? М -м -м, последняя температура Кстати, у меня в последнее время очень много людей заболело <свот> Фото, влюблен, мид или фит Вот это хочу <свот> Хуяйся вот это неплохо! <duty> Не, неплохо, пацаны. Вот это хорошо, да? Я, честно, не особо в последнее время люблю дота рэп, Ну, типа, мне, меня этот курсит, и вот это все слишком заебало. Поэтому я не особо люблю. но тут, типа, начинающий музыкант, это интересно. А! Я сегодня на Ziggernauti, кстати... Потом расскажу, короче. Я не-не-не-не, мужик. Не-не-не-не-не-не. Фото или влюбленных? А Не-не-не-не, мы будем слушать то, что мы хотим. То, что... Ну, вот... А что значит кринж? Не бывает кринжа. Быв... Оно либо есть, либо оно нет. Оно находится у тебя в ВКонтакте. Находится. Кринж удаляй при мне. <с mustard> Шутка. Ну, типа, я послушаю. А я не знаю, мне, мне стоит дослушивать прям все Если вот я понимаю уже примерно как оно звучит И что из себя представляет, но короче Гулей я ебал в рот, но трек неплохой А Опять же, меня просто заебал ZXD курсит и Shadow Race Я сам переслушал просто слишком много Это поэтому меня сейчас до трек бесит Но это неплохо, как для начинающего особенно, как я понимаю 31 участник, типа ты вообще новенький, да? Но это неплохо, до достаточно неплохо Прям хорошо даже это даже, возможно, если бы я вот где-то месяце, несколько бы месяцев назад я бы, возможно, себе это даже добавил. Даже бы, возможно, несколько месяцев назад я это бы в начале стрима включил, понял? Температура. Он говорит, не слушай температуру, говорит, фото или влюбленный, я хочу температуру послушать а У меня в последнее время все очень болеют, кстати Температура что-то у многих поднимается, в донатах пишут, просто друзья пишут Вот, и что я еще хотел сказать, я сегодня на Джиггернауте играл, на Джиггернауте выебал или, или подожди, на Джиггернауте я въебал, даже. сегодня, <laughs> я не помню Даже я на Джиггернауте въебал или победил сегодня? По-моему, мы победили Въебал А, получается, это я на другом, а на ком, а на ком мы сегодня победили? Сегодня просто две катки было Это не кринж, это страшно <laughs> я, я, это, это, это слишком ты переборщил с, э, Вначале слишком тихо, потом бреско тебе по ушам хуярит Это чтобы человек такой слушал, слушал А потом такой, блядь, ебать охуенно Или как это должно работать? Я влетаю на бит Откуда у тебя столько денег? большое спасибо тебе я еще ничего не сказал данный экспириенс очень давно тебя смотрю я еще ничего не послушаю на развитие спасибо большое спасибо ровно ты уже там я, я сейчас я сейчас увижу блядь, сколько ты скинул Ща, бля, увижу Бля, я увижу, 2500 уже скинул Я не знаю, откуда у тебя столько бабок, чтобы стримеру просто давать Вроде бы ты музыкант начинающий А денег так, как будто уже, ну, чисто трахать, сук, 500 получается Какой-то Спасибо большое Но я еще ничего не послушал, еще ничего не сказал, мнение чисто о тебе реально Мяу, мяу Не люблю хайпер-поп Ты-то не засыпаешь, <свы> засыпаешь Снова в телефоне залипаешь Я же знаю то, о чем мечтаешь Но я более надо к врачу Помоги мне есть Но я боль, мне надо к врачу Детка, давай я тебе подрачу я не знаю почему я, я слушаю вроде бы серьезные какие-то треки но мне всегда хочется переделать под свой еблонизм и под свои говно высирающиеся какие-то Ну я не знаю слышал ты ли мой трек про рашку бля но мне хочется постоянно как-то любой серьезный трек сделать несерьезным я просто я немножко устал от серьезности мне хочется рофлов каких-то больше то есть всех какой-то смысл в треках либо он есть но мне как бы ну надо чтобы вот он еще как бы но не был настолько загруженным я люблю когда трек чисто вот на Похуй, как будто. Ну, чтобы чувствовать, что человеку реально похуй, что получится. То есть он не гонится за результатом, но гонится за процессом. Вот мне такое нравится. Поэтому, когда просто какие-то рофлы, шутки и треки просто на кайфе на чиле, вот мне такое больше нравится. Но ну, а еще я просто не люблю хайпер поп, короче, извините. Что там он говорил? Э -э -э, влюблен или фото? Вот меня и согнали с первого места донатеров. Ничего страшного. Второе место тоже место. Это значит, что я не нужен на Разгоняет как и он Я И украл тут Но тебе же не Кого украл? Я Да блять! А куда так много? Спасибо, спасибо большое. Я еще нихуя не дослушал. Я просто сборщик ПК. Спасибо большое. Спасибо за косарик огромное. Две таблетки. Я еще ничего не дослушал. Че ты, ты творишь-то, блядь? Еще не Я наоборот сейчас. Я, я, я... Меня твои деньги не подкупят. Хайпер поп, мне не нравится. эти честно скажу: ну, блядь, мне сам жанр типа бесит. Он он очень похож друг на друга. Я не знаю, может быть, ты и собираешься двигаться только в таком направлении? Я уверен, на это найдутся слушатели. Но. Тебе же нужно мое мнение, да? Мне не нравится Hyperpop, он пиздец как похож друг на друга. Я люблю рофлы какие-то, необычные переходики, блядь, какие-нибудь бэки там классные, что были. И э, треки бессмысла, но при этом со смыслом. Я не знаю, как объяснить. То есть, когда вроде бы о чем то поется, но когда они не стесняются какие-то рофлы использовать. Я не знаю, как объяснить, но я, я, я очень хочу найти человека, который вот... Будет делать просто то, о чем он чувствует он Просто хуярить Ни какому-то какому тренду следовать Хайперпоп это же вообще относительно очень Свежий жанр Если я правильно понимаю и я не видел ни одного трека, отличающегося ну, от других хайпер-поп треков И твои в том числе, я буду честен Это неплохо, это хорошо, на это найдется слушатель Но мне такое не заходит, я такой в плейлист не добавлю Потому что это однообразнейший хайпер-поп То есть я что добавлю твой трек, что добавлю какой-нибудь другой хайпер-поп трек Я просто, мои уши не услышат разницы Для меня это просто под электрончину какие-то запиченные голоса И все, фото слушаем Спасибо еще раз огромное Две таблетки и Dark Servant а тут все хайпер поп, но если так, то тогда Мит или Фит мне больше всех понравилось. Я, опять же, извини меня, братанчик, я понимаю, это хуя скилл, но я не собираюсь подсасывать. Мне хайпер поп прям не нравится, то есть я это не, могу, я, мне это даже в каком-то плане тяжело слушать без шуток типа я я не разбираю слова, для меня это похоже все друг на друга и да, вот это вот это хорошо было. ну типа согласно это же пишет же гораздо. Профайл. Нет, не согласен. Но вы фанатки хайпер попа. Опять же, к двум таблеткам еще обращение. Мое мнение здесь вообще не объективное. Просто у меня личная, наверное, какая-то неприязнь к хайпер попу. Не то чтобы неприязнь, просто я не могу это слушать. У меня вообще ноль негатива к хайпер поперам. У меня ноль негатива к тем, кто нравится такое. Но сам вот мне вот я не могу это слушать. Вот, просто тут вот, не могу это... Это, это... это, знаешь, это необоснованное. Да, да, блядь, я даже не могу это неприязнь назвать. Мне просто не нравится жанр музыки такой, и все. Я дед еще в каком-то плане. То есть я в, в музыкальных вкусах. Для меня вот этот и всякие секторы ГАЗа, БИТУ, вот эти вот Рамштане, Гостмане, вот это вот всякое. Знаешь, группу Максим, ЛюБе... Вот. Я, я, короче, дед очень старый, и э, люблю, допустим, старые треки пиздец, особенно в предел, ну, если их еще в версию сделать, то вообще пиздец Я не знаю, объективно я тебе даже ничего не могу посоветовать, э, чтобы ты вот как-то улучшился, потому что у тебя и так все очень неплохо, все очень даже хорошо э, Просто это не на такого слушателя, как я, вот, и все